Кусок говна, почему он в чате синими буквами, а я били сто хуй вам, Ванус? Блядь, сука! Смотри, кто. Я в ебучий кефирчик засмеялся воздухом, и он обратно на меня кончил, блядь. Ахуха! Ну, ну ты, блядь, вообще...